Всем привет! С вами Наталья Дурнева. В этом видео я вам хочу раскрыть один секрет, как работают очень продвинутые сетевики. Что мы делаем? Мы создаем новую страничку в Одноклассниках. То есть пустую делаем свою фотографию. Дальше идем в группы. Создаем новую группу по интересам. Название можно, например, удаленная работа, описание. Ну, пофантазируйте допустим это может быть работа дома ну, такое кратенькое а вы пишите более расширенно группа открытая дальше выбираем обложку я выбрала вот такую создаем группу вот она наша группа по удаленной работе дальше идем на свою страничку в общем, смотрите, фишка первая. Создали группу, вышли обратно на свою страничку. Нажимаем «Люди сейчас на сайте женщин и мужчин». Так как у меня на страничке стоит город Санкт-Петербург, то, соответственно, поиск выдался города Санкт-Петербурга. Здесь вы смотрите свою целевую аудиторию для вашего бизнеса, с кем вы больше работаете, с мужчинами или с женщинами, возраст смотрите. И дальше, что мы делаем? Наводим курсор на человека мышкой и нажимаем «Пригласить в группу». Закрыть. Не принимает. У многих людей есть настройках Вот этот принимает. То есть человек сам у себя в настройках может проставить, принимать приглашение в группы в игры или нет. Нажимаем «Выбрать», «Пригласить» опять пригласить в группу выбрать и пригласить и вот таким способом можно очень много добавить человек в день в группу ну человек смотря сколько конечно у вас страниц создано в социальных сетях ну как известно сетевики делают очень много страниц и постов и даже больше бывает так как они работают различными парсерами различными ботами Фишка вторая. Мы группу нашу создали. Теперь выбираем поиск по группам и пишем объявление. Вот у нас выдалось очень много различных групп с объявлениями. Открываем, открываем, открываем. Наж... Как я открываю? Я нажимаю просто на колесико мышки, группа открывается. То есть вот подчеркивание, когда появляется, колесиком щелкаем, это открывается. Можно правой кнопкой мыши. Я ввел, щелкнул, открыть ссылку в новой вкладке. Выбираем «Присоединиться». Ну, это закрытое, можно не заморачиваться. Какая здесь фишка? Видите, сколько участников. 140 тысяч. То есть вы добавились в такую группу 56 тысяч. 51. То есть очень много участников в этой группе увидят ваше объявление. Так, теперь что мы можно сделать еще? Выходим, вот парочка, тройка групп прям больших добавились, и выходим обратно на свою страничку. Немножко листаем, и видим группы для вас. Но здесь не, не те группы выдались. Обновляем. Вот. Группы сейчас у нас выдались по объявлениям. Ну не с таким большим количеством участников, конечно. Еще раз обновляем. Ну, здесь уже можно присоединиться. 83 тысячи. Еще раз. 210 тысяч. 88. То есть поработать есть чем. Почему не можем присоединиться? Ладно. В общем, подобавлялись в группы. Заходим снова в группы. Выбираем свою группу и создаем тут тему. Предлагаю удаленную работу. Вопросы в личном сообщении. Так, теперь нам надо добавить фотографию. Чтобы добавить фотографию, если у вас нет подходящей, то нужно открыть новую вкладку, набрать, допустим, какая картинка подойдет, по смыслу, по работе, то есть если вы предлагаете официальный какой-то заработок, то можно вот такую картинку сделать, трудовую книжку, сохранить картинку, картинка сохраняется, теперь сюда нажимаем на фотоаппарат, картинку добавляем и нажимаем «Поделиться». Так, вот мы с вами создали наше объявление в группе. Добавили картинку. И теперь я вам расскажу ту самую классную фишку сети треков. Как они добиваются только регистрации в своей команды. Выбираем «Поделиться». Как вы помните, ранее мы вступили в группы с объявлениями. «Поделиться в ленте». И выбираем «Поделиться в группе». И вот здесь пошли выбирать «Поделиться». Еще раз. Таким образом можно делиться ну, раз в 100 в день. Ну, опять же, смотря сколько у вас страниц создано в Одноклассниках. На этом все. Смотрите дальнейшие мои инструкции.